Добрый день, уважаемые дамы и господа! Наш эфир открывает программа Яна Йофа, странички истории. Ян, добрый день! Добрый день, Анатолий! Добрый день, радиослушатели! Ровно через неделю начинается праздник Пуриев. На протяжении тысячелетий враги еврейского народа хотели уничтожить его. И каждый раз благодаря божественному проведению Бог спасал свой народ. На хибру вот это слово «хаш-гаша» – это божественное привидение, дословно обозначает наблюдать, следить, и говорит о том, что Бог не безучастен. И самый критический момент мировой истории емусалам. мы видим его руку. Через эту память, через это божественное проведение человек учится, как познавать Создателя. Утрата памяти, незнание своего прошлого приводит к тому, что люди теряют свою индивидуальность, а народ – свою историю. Все то, что связывает его с предыдущими поколениями, а эта связь никогда не должна прерываться. События, связанные с праздником Пурим и рассказанные в Торе в книге Эстер, произошли в Древней Персии, в V веке до н.э., во время правления царя Агушара. Некоторые, истории, некоторые историки идентифицируют его как Ксерокса I, а другие относят ко временем другого царя, Антоксерокса, жившего на полвека позднее. За 200 лет до вот событий, описанных в книге Эстер, самое могущественное государство мира было в то время империя была ассирийская. Конечно, небольшой Израиль не мог соперничать с огромной Ассирией, которая вышла на тропу войны и начала покорять соседние государства. В Иерусалиме колебались следует ли подчиниться Ассирии или сражаться с ней. В то время советником иудейского царя Ахоса был исая выходец из знатной священнической семьи. Его мы знаем по знаменитому пророчеству прихода Мессии. «Ибо младенец родился нам, сын, Дан нам влад... на владычество, нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Из Сиона выйдет закон, и слово Господня из Иерусалима, и он будет судить народы». Христиане считают, что вот это пророчество Исаии как раз относится к, к Иисусу Христу. Исаия предсказывает судный день, когда явится в мир истинный царь, мессия, и тогда все народы перекуют свои мечи на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будет более воевать друг с другом. Вот эти слова выбиты на памятники ухода в здании Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Исаия советовал израильскому царю выждать время, но тот не ну, послушался его советам. В 727 году до нашей эры Израиль восстал, однако новоассирийский царь Саргон II покорил израильское царство и угнал в Осирию 27 тысяч пленных. Вот с тех пор судьба десяти израильских колен населявших Северное Царство, неизвестно. Они просто исчезли с карты истории. Вот современные евреи ведут свое происхождение от двух оставшихся южных колен – Иуды и Вениамина, уцелевших в Иудейском Царстве. Древние еврейские общины Ирана и Ирака считали себя потомками вот этих десяти потерянных израильских колен, уведенных в плен ассирийцами, а также жители иудеи, которых переселили в Вавилон. Ассирийская империя рухнула под ударами нового могущественного государства. Иудея стала вассальным э, царством Вавилона. В 597 году до н.э. иудейский царь Иоаким решил воспользоваться собой Вавилона и Египта и восстановить независимость еврейского государства. Его советник, тоже величайший еврейский пророк Еремия, предупреждал народ и царя, что Господь разрушит Иерусалим, если тот выступит против Вавилона. Так и случилось. Навуходоносор разграбил Иерусалимский храм, захватил город и увел в Вавилон десять тысяч знатных иудеев включая царя и всех ремесленников, живших в городе. Так началось великое вавилонское пленение иудеев. Через десять лет евреи опять восстали, и после 18 месяцев осады войны на уходоносора 9 ава 586 года до н.э. ворвались в Иерусалим, подожгли город, разграбили сокровища храма. Вот эта печальная цифра девятого ава очень часто повторяется в еврейской истории. Кстати, второй храм 70-го года нашей эры тоже пал в этот же самый день. У евреев это очень-очень печальный день, и в синагогах читаются молитвы с воспоминаниями о этих печальных днях, когда одному Худоносов разграбил храм, ковчег завета, в котором хранились заповеди, которые Мосей получил от Бога, исчезли навсегда. Все священники храма были убиты по приказу худоносара. Казалось, наступил конец света. Иудеям грозило исчезновение, как и любому народу, от которого отвернули, отвернулись боги». Но евреям каким-то чудом, каким чудом обрадили и эту разрушительную катастрофу в созидательный опыт, который еще более увеличил святость Иерусалима, а с другой стороны сформировал наглядный прообраз будущего страшного суда. Для всех трех мировых религий Иерусалим стал местом, на котором разыграется трагедия последних дней человечества и воздвигнется царство Мессии. То есть произойдет апокалипсис. По-гречески это слово означает «откровение», и о котором впоследствии проповедовал апостол Иоанн. Эта книга апостола Иоанна, «Апокалипсис», входит в Новый Завет. В Вавилонском плену иудеи сохранили свою приверженность к единому Богу Сиону. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, Когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его Повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали От нас слов песней, песни, и, притесняли, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских. Как же нам петь песнь Господа на земле чужой? В 539 году до нашей эры Вавилон, Вавилон захватили персы. История иудеев полна примеров чудесных избавлений. Так и праздник Пурим, где еврейский народ был спасен от полного уничтожения. Так и через 40 лет, 47 лет пребывания в плену на реках Вавилона, решение одного человека, Сион был восстановлен. Здесь даже не столько важен вот счет человек сколько опять, опять одна и та же тема на протяжении тысячелетий истории еврейского народа божественное проведение. Рука и воля Господа. Человек, который сыграл такую роль в судьбе еврейского народа, был персидский царь Кир, создавший в середине VI века до нашей эры огромную империю, простиравшуюся от Средиземного моря до Афганистана, от Арабского моря до Каспийского. Вначале он покорил Лидию, государство на западе Малой Азии, там царствовал сказочно богатый крест, тот самый, который э, настолько жаждал золота, что просил богов обратить в золото все, к чему он прикасается. Боги исполнили его просьбу, но он умер от голода, ибо любая крошка хлеба превращалась в золото». Покорив Лидию, Кир обратил свои взоры на Вавилон. Столица Вавилона сдалась без боя. Жители не любили своего царя и сами распахнули врата города перед Киром. Тот повел себя мудро, оказал все знаки внимания верховному божеству Мардуку и произгласил защитником прав народа. Падение Вавилона вызвало ликование у плененных иудеев. Торжествуйте, небеса, ибо Господь сделал это. Шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова, и прославится навеки, и прославится навеки Израиль. Ставший Вавилонским царем, Кир наследовал всю огромную империю Вавилонскую, и, и туда же входил и Иерусалим. У Кира было свое представление о власти. Если ассирийцы, вавилонцы расширяли свои державы, подавляли мятежи путем грабежей, депортации покоренных народов, то Кир обещал своим новым поданным религиозную терпимость в обмен на признание за царем верховной власти и право объединить народы в единую империю. Вскоре после завоевания Вавилона Кир выпустил указ.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 Богу жизни, Богу мудрости и света, чье имя провозгласил пророк арийских персов Заратуста, проповедовавший, что жизнь – это есть битва, борьба между истиной и ложью, огнем и тьмой. Государственной религию персов перцев не было, только вот эта доктрина Заратустры о вечной борьбе света и тьмы, добра и зла». Вот от всех времен нам досталось персидского слова «парадеза», ставшее в английском «парадайз», то есть «рай», и также слово «магус», «жрец». Оно вошло во все европейские языки, включая русский, как «маг», «чародей», «волшебник». Благодаря одной из надписей царя Кира, в которой содержится обещание веротерпимости, в отношении покоренных народов, основатель персидской державы заслушил репутацию отца прав человека. Вот тот, кто из вас был в Нью-Йорке, тот, возможно, видел прямо у входа в штаб-квартиру Организации Организации стоит копия глиняного цилиндра Кира, на которой записан этот текст. Кир не только отпустил пленных иудеев, он гарантировал им уважение их прав и законов, но он вернул, значит, и вернул, он вернул им Иерусалим, чтобы тот стал столицей Иудейской области. И он предложил евреям отстроить разрушенный храм, дал им деньги на его установление. Он возвратил евреям все храмовые сосуды, вывезенные в Вавилон Новоходоносором. Наместником иудей Кир назначил а, Зарабавиля, который был сыном последнего иудейского царя. Согласно торы, Зарабабель привел с собой в Иерусалим 42 тысячи евреев. Глазам изгнанников предстала печальная картина. Не блеском и роскошью, как Вавилон, а с запустением и разорением встретил их иудейский город. Восстань! Восстань, облекись силу твою, Сион! Призывал великий еврейский пророк Исаия: облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой! Отрехни себя прах, сними цепи шеи твоей, пленная дочь Сиона. Евреи вернулись, но там их никто не ждал. На их землях во время их плена уже поселились враждебные племена, которые вовсе не желали возвращения изгнанников. Через девять лет после возвращения иудеев из плена Кир был убит в сражении с кочевниками в Средней Азии. И сын его, комбис нашел тело отца, похоронил его в золотом саркофаге в столице, в столице Древней Персидской империи. Гробница Кира, кстати, сохранилась до нынешних времен. Ну, конечно, золотого саркофага там нет, все это было разграблено. А вот со смертью Кира Иерусалим лишился своего покровителя и защитника. Не все евреи вернулись. Тысячи евреев предпочли сохранить свою веру и остаться жить в Вавилоне и Персии. Вавилонская община была многочисленной, там же выдающиеся еврейские мудрецы собрали воедино вавилонский Талмуд, то есть толкование и разъяснение Торы. Вот потомки тех евреев тысячелетиями жили в Ираке и Иране. В 1948 году уже это, мы говорим о наших временах, 1948 год, когда был создан Израиль, почти вся иракская община евреев, а их было 120 тысяч, спаслась спасаясь от мусульманских погромов, эмигрировала в Израиль. А вот на момент свержения Шаха и Иранской революции в 1979 году в Иране жило 110 тысяч евреев. Сегодня там осталось менее 15 тысяч. Вот так решается судьба евреев, которые жили в тех местах, более двух решила судьба евреев, которые жили в тех местах более двух с половиной тысяч лет. Эти еврейские общины исчезли. Это, вот это есть решение еврейского вопроса э, э, в мусульманских странах. Этого они хотят... Также они хотели бы, чтобы и Израиль исчез с карты земли. Ведь е, е, Иран является единственным государством, которая официально заявляет, что его целью является уничтожение Израиля. Сын Кира Камбис погиб при загадочных обстоятельствах, и семи знатных вельмож, в, э, э, вступивших между собой в борьбу за царский престол, победил Дари. Он подчинил себе всю Персидскую империю, но ему пришлось подавить восстание чуть ли не в каждой ее провинции. В результате этой смуты говорит Тора – Остановились работы на доме Божьем, но в 520 году в Иерусалиме прибыла еще, прибыла еще одна большая группа изгнанников из Вавилона. Вот Дали разрешил этой группы, чтобы они продолжили работы по восстановлению Иерусалима. За первые три года своего царствия Дарий подавил всех своих противников и создал огромную мировую империю, впервые охватившую земли трех континентов, от Фраки Египта до Гендукуша. В нем в Дарии сочетался талант и полководца, и управленца администратора. При нем был построен, построен роскошный дворец в Персиполе, это Южный Иран. И он утвердил учение Заратусты как государственной религии Ирана. Он создал военный флот, организовал первую в миру почтовую службу со станциями через каждые 25 километров вдоль э, царской дороги, ведущей через всю Персию. Но и могущество Дария было не беспредельно. Незадолго до своей смерти, в 490 году до нашей эры, дари принял попытку вторгнуться в Грецию, но был разгромлен при марафоне. Торжествующие греки послали гонца в Афины сообщить о победе, о победе. Он пробежал 42 километра, сообщил о победе и умер. А вот эта дистанция 42 километра стала, значит, прообразом современного марафона. В шестой год царствования Дарии в марте 515 года, второй храм был освящен, и в присутствии всего народа, и после освящения иудеи впервые после Вавилонского, Вавилонского плена справляли там Пасху. Но когда старики помнили храм Соломона, и когда они увидели скромное здание нового Дома Господа, они не смогли сдержать слез. Святой Иерусалим на самом деле после восстановления был крохотным заброшенным городом. Прошло 50 лет. И вот одна, один, э, э, одним из важнейших придворных при дворе персидского царя Артаксерфа I стал еврей Неемия. Однажды к нему пришли несколько единоверцев, попросили о помощи. Еврей, живущий в Иерусалиме, находится в великом бедствии и унижении, и стена Иерусалима разрушена. Еремия услышал это и сильно опечалился. И он попросил царя, чтобы кто-то его отпустил попробовать восстановить город. Неемия, значит, царь согласился. Он назначил Неемию наместником иудеев, снабдил его деньгами и отрядил своих воинов для сопровождения в пути. В Торе в книге не имея. Это, кстати, единственная политическая автобиография. Говорится о тех трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, отстраивая город. Не имея много, сделал для очищения еврейской религии. Он запретил смешанные браки. При нем евреи упорно выстраивали собственное государство, маленькую Иудею. Это полузависимое государство раскинулось в окрестности храма богатела за счет многочисленных паломников, жила по законам Торы и управлялась династиями первосвященников потоком Цадыка, это священника царя Давида. Пока персидские вельможи все глубже увязали в интригах и расприх, в далекой маленькой Македонии царь Филипп II создал и обучил огромную армию и готовился к войне с перцами. После убийства Филиппа Трон Македонии занял его 20-летний сын Александр Македонский, который и изменил карту мира, создав новую огромную Греческую империю. Вот это я вам рассказал, все это вкратце, чтобы, чтобы вы поняли вот тот исторический фон, тот исторический бэкграунд на котором происходили события, связанные с праздником Пурим. Потому что, не знаю, вот, ну, конечно, все эти имена царей, этих персидских, вавилонских, э, э, э, ассирийских, трудно, конечно, запомнить, но не зная вот эту судьбу маленького Израиля, маленькой Иудеи, очень трудно представить, что же, вот, в принципе, произошло с евреями во время этих... Э, во время того праздника, который мы с вами будем отмечать через неделю. Праздник этот связан с заговором в Персидской империи, который организовал Хаман, главный министр при дворе короля Ахашвироша, который он, он этот и предлагал, предполагавший уничтожить всех евреев, проживавших в то время на территории страны. Современные исследования Древнего мира относят эти события к правлению короля Ксерксиса I, Великого, это где-то 404-359 год до нашей эры. А другие ученые указывают, что это скорее произошло при переводе Торы на греческий язык, где правление царя Ахашверона соответствует, скорее всего, времени другого персидского короля. Ну, даже не буду назвать название, потому что от, от, от бесконечных от имен древних королей не только невозможно запомнить, но их трудно даже выговаривать. Вот. Это, кстати, что вот это произошло во время правления второго другого персидского короля Арта Кесерксеса. Это подтверждает выдающийся еврейский историк Иосиф Лави, написавший книгу Еврейские древности дело конечно не в именах королей а в той драме которая разыгралась две с половиной тысячи лет назад в течение целого столетия после смерти нехимии иудеи жили спокойно на своей земле под верховным владычеством персии персидские цари не вмешивались во внутренние дела иудеи и довольствовались только тем что получали от жителей установленную ежегодную дань в самой Персии и поднавластной ей Вавилоне -то тоже находились многочисленные еврейские общины, которые пользовались покровительством властей. Только вот единственный случай преследования евреев в Персии и рассказывает нам библейское предание, изгложенное в книге Эстер. Главный министр царя Ахвероша Хаман ненавидел евреев. Однажды он сказал царю, «Есть народ». «Рассеяны, разбросаны во всех областях царства твоего. Обычие его отличается от обычаев других народов, и царских законов он не исполняет. Если царю угодно, пусть будет отдан приказ уничтожить всех евреев». Царь согласился и издал указ, разрешающий персам грабить и убивать евреев, живущих в городах Персидской империи. Евреям Персии грозило полное истребление. Тогда в защиту евреев выступил Мардахай, стоявший близко к царскому двору и некогда оказавший царю огромную услугу. У Мардахая была родственница. Воспитана им сирота по имени Эстер или Эсфирь, которая благодаря своей красоте попала в царский дворец и сделалась любимой женой царя. Узнав от Мордахая о страшной участи ожидающих ее соплеменников, Эстер употребила все свое влияние на царя, чтобы предотвратить несчастье. Прежде далеко от еврейства она теперь почувствовала свое кровное родство с ними. Эстер просила царский указ о избиении евреев отменить, и открыла ему злодейский заговор Гамана. Царь, убедивший в правильности ее слов, и, значит, вспомнив о заслугах мордахая исполнил просьбу любимой царицы. Он велел повесить зачинщика козла Гамана, а евреям решил устраивать повсюду самооборону против своих врагов. Кончился это тем, что день, назначенный Гаманом для разгрома евреев, евреи уничтожили всех своих врагов как в провинции, так и в столице империи Шушане. В память спасения персидских евреев от гордящей им гибели был и установлен ежегодный праздник Пурим, который должен, следует отмечать в 14-й день месяца Адара, за месяц до Пейсаха. Что было там дальше, я расскажу вам после небольшого перерыва. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Яна Йоффа «Странички истории». Ян, давайте продолжим, я вам дам знать, как только появятся звонки. Спасибо. Слово «пурим» — это взято с вавилонского языка. Пур означало «жребий». По вавилонским традициям боги бросали жребий, чтобы определить судьбу человека. Но в книге Эстер говорится, что не боги, а злиший враг евреев Хаман бросил жребий, чтобы определить день уничтожения всех евреев. Для евреев Хаман олицетворяет любой криминальный злодея, образ любого криминального злодея-антисемита, стремящего уничтожить еврейский народ. Центральной темой книги Эстер именно, э, именно реальный, геноцидный, дьявольский план Хамана по уничтожению евреев, который он изложил перед царем. Здесь он приводит все клише, все наветы, используемые антисемитами всех времен. Пурин всегда праздновали широко, с размахом, устраивали карнавалы производили много шума. В Медрахе так, так и записано. В то время, как другие праздники со временем будут отменены, Пурим никогда не исчезнет до тех пор, пока еврейский народ будет предан Богу, и Бог их не покинет. В Библии так и записано. «Возвеличу тех, кто прославляет тебя, и прокляну тех, кто проклинает тебя» чтение свитка Эстер в синагогах производится среди сильного шума. Почти все взрослые дети приходят на службу это гротеры, это трещотки, которые шумят при каждом произнесении имени Хамана. И это произносится, а его имя произносят более 50 раз. Так что чтение постоянно прерывается шумом, криками и звуками трещоток. Часто в Пури многие мужчины приходят в синагогу в маскарадных костюмах мордыхая и масках, а женщины называют, надеваются как царица Эстер. По окончании службы в синагогах следует трапеза, где исполняется э, заповедь, которая изложена, заповедь надо напиться. Есть еще одно правило и напиться именно до такого состояния, что уже э, человек перестает отличать Мордыха мар от хамана. Есть еще одно правило Пурима посылать другим э, евреям э, это Мишлах Ама Манат. Подарки из еды и питья предписывается оказывать благотворительность во время праздника. Праздничные трапезы подается особый десерт. Это гаман Ташем, уши гамана. Маленькие такие пирожки треугольной формы с черносливым, абрикосами, маком и другой начинкой. Во время благодарственной молитвы после еды произносится особое благодарение Богу за чудо, происшедшее во времена Мордыхая и Эстер. Пурим был хорошо известен нацистам. Юлис Штрехер – это самый чудовищный отвратительный по внешности антисемит среди нацистов, попавших на скамью нюрусского суда. Когда его вели вешать, уже набросили ему петлю на шею, он закричал «Пуримфест!». Кстати, он, он, в его газете без конца публиковались страшные, грязные карикатуры на евреев и, и вся мерзость, и вся грязь, которую можно было только придумать. Библейское представление о бессмертии личности в ее потомстве, а затем в ее народе. Оно заменило в древности идею личного бессмертия. Поэтому еврейский народ, давший миру великих духовных творцов и проделавших четырехтысячную летнюю историю, не может исчезнуть бесследно. Он и не исчез, несмотря на все превратности его судьбы – гонения, погромы, холокост, бесчисленные попытки его уничтожить. Народ перешившие древние монархии Ассирии, Вавилона, Египта, Персии, а затем античный греко-римский мир, может заявить, другие народы взяли себе пространство, а евреи взяли себе время. Велико оказалось горе, горе рассеяния, но и велико оказалось его благо. В Талмуде сказано, Бог оказал милость Израилю тем, что рассеял его среди народов. Там уже так уже получилось в истории, если бы еврейский народ подобно другим был бы прикреплен к одной земле, он бы был уничтожен вместе с территорией при политических и военных катастрофах трех тысячелетий. Но рассеяние не оказалось вечным. На а, значит по замыслу Бога, после тысячелетнего рассеяния, народ вновь обрел свое государство. И оно, как и предсказано в Библии, будет существовать до конца дней человеческих. Величайшее горе в том, что евреев преследовали во все века. Но величие еврейского народа в том, что он пережил и преследования, и преследователи. Всех этих гаманов и гитлеров – человеческой истории. Сейчас государство Израиль живет, является примером развития современных технологий и медицины. На всей своей истории еврейский народ обязан своей религии, религии единого Бога, иудаизму. Слово это имеет два значения. С одной стороны, оно означает цивилизацию, культуру, традиции, исторической группы людей, известных как еврейский народ. А с другой стороны, иудаизм обозначает духовный аспект этой цивилизации, еврейскую религию. Сюда входит доктрина, касающая единого Бога, Вселенной и человека, доктрина морали для, индивиду... для индивидуума и для общества, обряды, традиции, церемонии, э, религиозные службы, еврейский закон – Священная литература, Тора и, конечно, люди, народ, из истории которого и его завета с Богом вытекает все остальное. Что же представляет вот эта дорога длиной в четыре тысяч, тысячелетия, которое прошел еврейский народ? Семецкие племена еще задолго до Авраама создали великие цивилизации в долинах рек Тигра и Ефрата. Еврейские патриархи, от цинации начавший поход в Канан в поисках земли, обетованные, обещанные им Богом. Моисей, который вывел народ из египетского рапта и передавший ему заповеди, данные Богом на горе Синай, великие еврейские пророки, мужественные, смелые, пионеры, открыватели в области человеческого духа, Натан и Илья, бросившие царям обвинения за их нехорошие дела, Амос, пастух, провозгласивший единого Бога и верховенство справедливости, Хасея, нашедший в себе возможность прощения своей неверной жены и провозгласивший безграничную любовь Бога и его прощение тех, кто согрешил, Исая, создавший идею замысла Бога в истории универсального Божьего царства и равенства всех людей, и другие величайшие пророки Еремия, Мика, Эзекииль, Хабадук, Иона. Псалмисты, которые пели хвалебные гимны, прославлявшие Бога такими словами, что до сегодняшнего дня мы слышим их в синагогах и в христианских церквях, поражаясь их поэтическому мастерству, красоте и западающие в душу человека. Мудрецы, времен второго храма, сочинившие книги мудрости, книги пословиц, книги экклезиаста и, пожалуй, самую потрясающую из всех книг, когда-либо написанные человеком, книги страдальца Иова. Были и евреи, питавшие в себя греко-римскую культуру, как Филон Александрийский, синтезирующий традиции евреев с греческой мудростью. Учителя, мудрецы, жившие за три столетия до новой эры и пятьсот столетий после, они собрали воедино всю еврейскую религиозную литературу, фольклор, создали вавилонский и иерусалимский Талмут где прокомментировали Тору, раввинистскую литературу, идеологию, законы и традиции и иудаизма. Еврейские поэты, ученые, философы, э, еврейские, еврейские мудрецы средневековья и золотого века евреи в Испании до их изгнания. Каббалисты, другие мистики, моралисты, хасиды с их радостью существования и опьяненные Богом. Еврейские просветители 18-19 века, сделавшие так много для эмансипации евреев, мученики, погибшие за свою веру, свою религию, свои убеждения, и простые люди, не пороки, не равинисты, не философы, не поэты, не ученые, не мученики, просто евреи, которые жили, умирали, которые впитали и передали своим потомкам духовное тысячелетнее наследство своего народа. Поэтому евреи отмечают праздник и рассказывают, и рассказывают истории своего народа. Более двух тысяч лет тому назад были сделаны попытки вкратце обрисовать сущность иудаизма. Еврейский мудрец и учитель Хилель сформулировал это так: То, что плохо для тебя, не делай другому человеку. В этом вся доктрина и вся суть иудаизма. Остальное – это просто комментарии. А великий раб Акиба, живший во втором столетии, сформулировал великий принцип, изложенный в Торе в книге левитов. Люби своего соседа, как самого себя. А позднее пророк Хабак, Хабакук своей свел все заповеди иудаизма к одной. Праведный человек должен жить по его вере. Давно было замечено, что дух религии передается в архитектуре. Величественные годические кафедралы, протестантские церкви отражают веру тех, кто их создал, или грандиозные мечети мусульман. По этому принципу синагоги с первого взгляда не имеет какого-то особого характера или стиля. Здания весьма просты, но в каждой синагоге, будь она богатая, или попроще, имеется один и тот же свиток, одна и та же копия книги Торы. Эта книга и делает синагогу синагогой, а иудаизм – религия еврейского народа. Иудаизм – это религия книги, или религии Торы, вокруг которой построены здания. Это священный документ и основа всей религии. Тоже это не только рассказ о истории евреев, это доктрина, касающая единого Бога, Бога-создателя всего, Бога-давшего закон, Бога-освободителя и искупителя грехов человека. Она подчеркивает этику справедливости, моральные принципы, предписывает ритуалы, праздничные дни, формы благослужения. В ней описаны законы религиозные, как религиозной, так и гражданской жизни». Тора на хибру – это существительное взятое из глагола «учить» или «духовный путеводитель по жизни». Книга книг э, по второзаконию – это жизнь и мудрость. Для пророков всегда, которая удовлетворяет жажду человека, хлеб, когда он голоден. Для псалмистов Тора – это свет. Для раби античных времен – Книга знаний и премудрости. Для еврейского средневековья, прожившего в гетто, это бесценное сокровище. Это Для великого еврейского поэта Бя... Бялика это свечка, свеча. Для пророка Исаия Слово Божье предназначено для человеку, чтобы он этим словом жил и поступал по, это... по этой книге. Вот это вкратце, что я вам хотел сказать накануне праздника. Время, пожалуй, у нас уже практически не осталось. Так что давайте... Хотя есть несколько минут, может, есть какой-то вопрос, я с удовольствием отвечу. А, вы знаете, доктор, у нас... Просто я не хотел честно вас прерывать. А, были звонки. А, ну вот у нас есть, не знаю, пару минут. Если кто-то хочет позвонить, пожалуйста. А, а, так мы, да, может быть, уже будем принимать звонки. Тогда на следующей неделе просто я не хочу вас задерживать. И очень интересный был рассказ, поэтому, честно, просто не хотел вас прерывать. Спасибо вам. Ну, может быть, огромное... оно и правильно, потому что иногда хочется когда-то скомпоновать мысли, которые приходят в одну какую-то, в одну передачу. И причем материал всегда получается огромный. И, и, и вот эта компоновка такая моя сжатая. Может быть, конечно, хотелось бы, может, по каждой вещи нам, может, надо говорить. И нужно говорить подробно, и долго. Но я предпочитаю такую сжать все в, в, в одну передачу. Хорошо, увидимся с вами на следующей неделе. Спасибо огромное вам, доброго, вам также. Всего хорошего, хороших праздников и будьте здоровы. До свидания.